Приветствую! С вами Сергей Бердачук. В этом видео я буду рассматривать аудит сайта смывка.ру по производству и продаже химической продукции для удаления различных красок, грязей и так далее. Тут множество функций. Конкретно, что надо делать руководителю бизнеса, то есть вот для вас, по аудиту, чтобы понимать, как ваши исполнительный в данном случае, конкретно речь идет об контент-менеджере. Сайт, в общем-то, уже подправлен. Структура сайта выверена достаточно четко. Что сделаем? Доходим на сайт, скачиваем программу seotoolvision.ru. Здесь есть раздел «Скачать программу» выбираем версию для Windows, для Mac либо для Linux скачиваем после этого если у вас нет еще лицензии здесь сделаем либо же запрос тестовый либо же покупаем временное использование после того как придет лицензия вам надо будет ее ввести в меню помощь здесь будет регистрация программ сейчас уже зарегистрировано. здесь будет пункт регистрации надо e-mail и регистрационный ключ так запустили программу для аудита при старте она открывается в режиме проекта можно создать проект руками можно сделать импорт текущего сайта Но мы конкретно в данном случае именно аудит будем заниматься то есть режим аудита вот этот вот второй аудит сайта анализ содержания здесь вводим имя домена Смывка.ру. Из параметров тут у меня уже все выставлено. И запускаем на сканирование. Процедура сканирования может быть достаточно длительная. Ждем пока он полностью весь просканируется. Программа предназначена именно для анализа текущего состояния сайта с точки зрения поискового робота. То есть именно так, как поисковики Google и Яндекс сканирует ваш сайт. Точно так же проверяет и программы. Она опять же тут проверяет и есть режим файл сайт map учитывается и файл robots.txt Она автоматически подхватывает, что у вас есть на сайте и на их основе определяет как именно сканировать ваш сайт. То есть, если здесь все правильно прописано, он точно так же, как робот их воспринимает. Если вам что-то не, не нравится, можете пока отключить эти функции. Ну, в общем, по умолчанию все включено и работает именно так, как поисковый робот. Ждем минут 15, наверное, займет. Итак, программа завершила сканирование. Обращаем внимание, что здесь было у нас около 200 ссылок при поиске. Реально выбрано для импорта 147 страниц. Видно, что есть какие-то страницы, помеченные, то есть они не попадают в условия реальных данных. Скажем так, что эти страницы по факту не находятся роботом, то есть они где-то фигурируют в ссылках, но для робота это являются некорректными данными, либо же эти данные закрыты в robots.txt, например, здесь вот в настройках. Это мы посмотрим дальше, что конкретно какой признак здесь используется. Нажимаем кнопку импортировать. Данные по расканированному сайту переключаются в режим именно самого проекта. То есть вот здесь вот эта первая кнопка это режим проекта, он включает в себе проект логический, который мы вначале создали. А вторая кнопка, она синхронно работает с этим проектом, но это физически то, что сканировано действительно на сайте в общем то можно исходить и отсюда и отсюда здесь мы видим что красным вот конкретный разбор сейчас идет именно про пресс-центр там где добавляли статьи есть вопросы по некоторым пунктам первое очистка поверхностей если обратить внимание что здесь есть у нас дублирование очистка поверхности красным цветом вот эта строка и еще раз очистка и вот вторая, тоже с красным цветом подмеченная. Это как раз в данном случае тот случай, когда у вас не совсем корректно данные прописаны. Если нажать кнопку вот эту вторую, она автоматически перейдет на страницу физической модели. Та модель, которая отсканирована на сайте, как робот именно видит по ссылкам. Видно, что есть страница smev.ru.ru блок очистка поверхности есть вот здесь вот серенький блок средства для очистки поверхности здесь есть такой нюанс вот дочерний элемент и смотрим что у этого дочернего элемента то есть он видимо в сайтмапе прописан что есть такая страница но по факту робот не нашел ни одной входящей ссылки это вот является ошибкой И если обратить внимание что есть вот эта вот серая ссылка на которую есть две входящие ссылки можно посмотреть откуда они пришли они пришли вот с этой страницы блок очистка поверхности идет ссылка внимательно внизу смотрим вот здесь вот я подвожу внизу есть средство для обезжиривания поверхности если я на него кликаю у нас на самом деле открывается не, вот это, не та ссылка которая показывается а дочерний элемент от вот этой вот это вот пошел именно дисбаланс конкретно здесь происходит редирект если взять какое-нибудь специальное средство для мониторинга можно увидеть это, что конкретно произошло вам, может быть, это не столь важно смотреть. Здесь есть специальное средство для автоматизации. Но я, если нажму, он напишет информацию, что конкретно происходило. Вот здесь написано 301 редирект. Видите, мувит перманентли. Был запрос на страницу. Не могу развернуть был запрос вот смывка точка средства для обезжиривания поверхности а по факту перешел такой страницы на сайте нет система ваша внутренняя wordpress она нашла страницу но не совсем корректно получается что два запроса первый запрос он пошел он нашел вот эту страницу потом редиректом перевел на настоящую страницу правильно должно быть это вот очистка поверхности. Вот эта полная ссылка, она должна быть вот в родительской именно прописана. Вот здесь вот не вот то, что внизу подписано сокращенный вариант, а именно должна быть вот такая вот ссылочка. Здесь ваш контент менеджер сделал ошибку, неправильно поставил ссылку. Вот такие вот ссылки. На сайте надо исправить. Их тут у вас несколько штук. Я смотрю, вот это, вот это, вот это, вот это. Четыре штуки. Ну и еще из таких общих вопросов, которые мы тут видим по аудиту. Например, именно по пресс-центру. Смотрим, здесь снипеты не везде прописаны. Вот есть категории статей. Есть статья сама, Снипет прописан. Здесь у нее в родительском элементе на очистка поверхности. Если мы перейдем на, на саму страницу, то видите, здесь прописано 0. 0. символов именно в description. Description не прописан. В сведениях есть у нас title. Description красным подсвечено, что его нет. И нету keywords не прописан. Если зайти на саму страницу, вот сюда, да вот эта страница есть видно что есть у нее очистка поверхности написана, но не видно именно если зайти в код титул я вижу а вот description в коде не вижу вот этот, эти ошибки тоже надо будет исправить конкретно вот видно четко что вот на эту страницу с видео что у нас тут за проблемы конкретно видеоматериалы текст прописан description сами страницы с видео если зайти на саму страницу видно что есть title но description не прописан все страницы сайта должны быть прописаны description желательно keyword одна ключевая фраза должна быть прописана это такой базовый аудит именно по текущим проблемам на сайте. Их поправите, все будет отлично, сайт начнет лучше, гораздо лучше продвигаться. С вами был Сергей Бердачук. Мы рассматривали программу SEO Tool Vision на примере разбора сайта смывка.ру. Применяйте эти техники и удачных вам продаж.